Хорош аш ш ш ты э т экс а мир Алло, Има. Сейчас она как-нибудь ответила. Спасибо за деньги. Спасибо души задано. <головьёв>: Брат, сейчас в один 1 ты же сказал, можно за 60 рублей, 10 рублей в следующем стриме заданию. Брат, и когда еще будет деньги, еще... Давай задай, vain, только резко abrir. заходи, все, сейчас с ним поиграй, и пойдем резко... Честно, с Эксосом Амиром поиграть. Ашлет! Скоро, скоро Новый год. Это еще на пару каток. Ашлет, Амир и Эксос, что вы творите, Алло? Алло, Алло. Амир, это который Нет. Трещи побрат, давай побыстрее, принимай по Я побыстрее должен катки играть, Все, Сейчас создам. Пока я, блин, пока я запретил, пока я запретил, думаю, он не спокой. Уйди. Он с скорее всего, блин. Это трэш. брат, у меня подай опынуться. Я себе там комнаты куплю за обмазы. Да скоро сейчас, месяц закончится, еще выдадут мне Но я не думаю, что я так много комнат играю. Я думаю, что я месяц максимум 10 комнат играю. Оказывается, не только 10 комнат. Ой, По потому что я только это этом месяце начал же сотрудничать, а не предыдущие месяцы. Валя Карнавал Шах не обязан тратить комнаты Да я чисто от себя трачу же, ничего страшного Почему не до, не обязан а, ну, не обязан, конечно, я чисто от себя трачу, потому что я помню, как я тоже хотел комнаты играть и я тоже буду создавать, почему бы и нет. Хорош. Хм, не Ну Вита Гарена же дает по один ком комнату за неделю, если ты, конечно, постараешься забрать ее в гилдии, дате. Бля, личный остров в баги неинтересная эта игра. У меня баги или я не знаю, у всех это баг. Там нельзя, там бесконечно все это делать. Или это у вас тоже есть такое? А почему именно сейчас? ночью? Ну, То есть, или это, это вопрос, если что? У меня тоже такое, если нет Или там, как меня, типа, 2 5. Блин, экстаз, я в шоке, я в шоке. ты творишь в последнее время? Гороу всем, Салам Алейкум, Ч вы остановили донаты? Давайте, закидывайте Ладно, ты чё Ханон, покашник. Принесе накопите себе деньги скоро ден рождения в удовольнейшем и заставите меня включить вебку Блин! Не понял, что я. Что не понял? Последнее время реально, я не знаю, короче. Видно, типа, бля, на Ютубе прикиньте 17 тысяч, я не могу их забрать просто. А, Шале, Амир я пошутил. Да, значит, что я... Ч ⁇ я столи про... лайк like, поставить поехали а здесь это спасибо огромное было Опросил, получил <смех> Скажи, я замуж, что помогать мне Я не знаю, околог мне лично, АКОЛОГ скинул партнер ОК но Он, партнерка, это, не отвечает мне Кроме околога, там, я не знаю, <смех> никто, блин, я не знаю, короче но никто, как сказать, типа, околог обратил